Мы уже четвертый год участвуем в чемпионате WorldSkills, и хочу сказать, что в этом году конкуренция была очень серьезной. Вообще мастерство участников из года в год растет, и те, кто стали призерами и, безусловно, чемпионами, они показывают свое мастерство прямо на мировом уровне. И то, что студенты Международного Восточноевропейского колледжа заняли такое количество призовых мест и стали победителями в двух компетенциях, конечно, для нас это очень большое достижение. Протяжения. Победить мне помогло то, что с самого первого дня учебы в МВУ я всегда выполняла все задания, слушала преподавателей, всегда делала то, что требуют, и чуть-чуть больше. И это позволило мне без спешки, без какого-то напряга уже подготовиться к этому чемпионату. И... Первое место ⁇ Мохов Михаил Иванович, Черстапитова Дарья Андреевна. Второе место ⁇ Кибашев Кирилл Алексеевич, Международный Восточноевропейский колледж. Спите хорошо, ешьте. В со своим здоровьем это самое главное, все Третье место ⁇ Дракомирова Анастасия Александровна, Международный Восточноевропейский колледж. Я желаю веры в себя, не останавливаться перед трудностями. Я всегда гореть своим делом. Огромное спасибо хочу сказать не только ребятам, которые, безусловно, трудились в течение полугода активно, но и той команде, которая их готовила. Ведь для того, чтобы вырастить призера или чемпиона, недостаточно использовать ресурсы только одного образовательного учреждения. Безусловно, мы привлекаем к этому специалистов из отраслей, тренеров международного класса, экспертов из города Москва и других регионов полицейский. Почетным медальоном награждаются Есина Дарья Алексеевна, Максимов Кирилл Александрович, Максимов Станислав Вячеславович, Шамшурин Александр Сергеевич. Я думаю, что в следующем году профессионализм участников будет еще выше и ребятам которые согласятся участвовать в этом конкурсе и возьмут на себя такую ответственность придется готовиться еще сильнее поэтому я приглашаю тех кто готов очень серьезно трудиться кто готов вкладывать свое время душу энергию в подготовку к этому чемпионату тот кто обладает достаточно серьезными амбициями и уже серьезным уровнем профессиональных компетенций